Большая драка в голубой устрице, надо выслать спецназ. Слушай, опасный магазин, мужчины хотят какие-то поцеловаться, это вообще жесть. Слушай, мне кажется, там опасно. Признался, что лезет к нему целоваться. Это правда. Ну куда он лезет? Целоваться это ко мне лезет. Лезет целоваться. Это правда, что ли, домогательство? По порядочку, если можно. Зачем Спорите? ко мне подходишь, нарушая Почему? социальную Какой дистанцию? То есть нормально, да, то, что то ты... или что то целоваться ко мне лезет. Лезет? Ну куда? Он лезет. Посмотри мне в глаза. Все в порядке? Может быть, меня поцелуешь, пока не уехал? Мне здесь очень одиноко. Ну, куда он лезет? Куда опасно ходить, не ходи. Ну-ка сюда, вот, вот открыто. Давай. Голубая устрица. Некоторые... Контрацептивы из ТЦ, аура? А что ты нами командируешь? Кто ты такая вообще? Я клининг-бригадирин. Только не пойди. Она охрану вызвала, сейчас нас бить будут. Она нас просто за клининг-бригаду приняла, поэтому решила по покомандовать. Грубо да. говоря, каждый суслик в полиагроном агроном. Блин. И соблюдать социальную дистанцию. Какую социальную Черт, ты что делаешь, а? Ты как а кто командует-то? Закон ОЧОП не действует, да, здесь? Я Отлично. с ним согласен, если я хожу без маски, если ему можно, значит и мне можно. Точно, и мне, значит, можно. Да. Законом страны живем, а не по правилам торговых центров. Врубить, то будет плохо. О, а кто Ты угрожаешь? Я понял, что мне конец. Для Нет, того, чтобы я. привлечь его к уголовной ответственности. Я преступник, мать вашу, посмотрите на меня. Я должен наврать, я должен стать лицемером. Обязываю, сошлись на норму извините, права. Извините, извините. Странные у тебя отношения. Нарушая закон о чем, это раз. Да, ко мне нет, нет, что -то. Что -то. И занимались самоупрастом, это два. Я вот. не знаю, они откуда прибежали. фамилия это как твоя? а? Все. Потому что ну. вот подходить Фами вот так петушиться. Меня, да, петушиться, я не я петушиться понимаю, да? Я понимаю. Если мы ничего не нарушаем, то какого черта? А он подходит фейс-ту-фейс. Да, ко ко а а когда, когда к вам какой подходит какой-то петух фейс-ту-фейс без маски, как ему это объяснить? Он в драку лезет. Мы также искали выход. Первый раз. В этом, вы, таком вы, видите, вы поймите правильно одно. что мне? Реально круто. А, давай угорнем. Это ваш право, а потом нам скажут. Ну что, господа, исправитесь. Ну хоть когда-нибудь. Что можно, что нельзя. Что мне? И по задницам. Такой угарный эфир получился.